Доброе утро, уважаемые коллеги. Я рада вас приветствовать. Пожалуйста, прежде чем мы начнем наш вебинар, уточните, как меня видно и слышно. Если все хорошо, поставьте, пожалуйста, плюс в наш общий чат. Если есть проблемы со связью, со звуком, либо с видео, поставьте, пожалуйста, минус. Жду ваших ответов. Большое спасибо. Вижу, что со связью у нас все хорошо. И мы с вами начинаем наш вебинар. Меня зовут Романова Юлия. Я являюсь директором Академии продаж электронной площадки OTC. И сегодня мы проводим с вами вебинар на тему участия малого бизнеса в закупках. Организатор нашего вебинара – «Мой бизнес. Липец». Уважаемые участники вебинара, Пожалуйста, я прошу вас активно включаться сегодня в нашу беседу, включаться в наш диалог, уточнять все интересующие вас моменты, все вопросы, которые у вас будут возникать по ходу нашего мероприятия, вы сможете задавать наш общий чат. Походу я посмотрю, если будет вопросов слишком много, то мы с вами оставим отдельное время именно для ответов на ваши вопросы после нашего вебинара. Если вопросы будут в небольшом количестве, будут появляться именно по теме, которую мы будем рассматривать в текущий момент времени, мы с вами параллельно будем эти вопросы рассматривать. Приблизительно закладывайте на участие в вебинаре 2 часа. В течение двух часов мы с вами разберем наши основные темы, которые запланированы, и перейдем к ответам на вопросы. Никто не уйдет без ответов на те вопросы, которые будут поступать, поэтому я еще раз вас призываю активно включаться в нашу беседу, потому что тема действительно очень интересная и насущная, ввиду того, что в течение 2020 года малый бизнес участвует по-новому в закупках. Соответственно, у представителей субъектов малого предпринимательства появляются достаточно сложные вопросы, на которые не всегда возможно найти ответ. Сегодня мы с вами будем вести наш вебинар в рамках следующих вопросов. Это правила и требования участия в закупке в соответствии с 44 и 223 федеральным законом. Мы с вами также рассмотрим преимущества для субъектов малого предпринимательства в закупках. Здесь же мы с вами рассмотрим также и вопросы участия среднего предпринимательства в закупках. Поговорим о том, какие есть преимущества, какие есть... Какие есть преференции для тех или иных видов организаций? Планируемые изменения законодательства о закупках мы также с вами рассмотрим. Это будет последний, заключительный наш вопрос. Итак, обо всем по порядку. Да, несколько слов еще о том, в каком виде будут направлены материалы. По результату нашего вебинара все участники получат ссылку на просмотр видеозаписи вебинара и те материалы, которые будут сегодня использоваться в ходе, нашего, в ходе нашей встречи, вы тоже их получите. Это будет презентация. Дополнительно не нужно писать адрес электронной почты в наш чат. Достаточно регистрации на мероприятие и тот адрес, с которого вы регистрировались, именно на него будут направлены все материалы нашей встречи. Итак, мы с вами переходим к первому вопросу. Это правила и требования участия в закупках в соответствии с 44-м федеральным законом и 223 федеральным законом. Напомню, участники закупок руководствуются двумя основными видами федеральных законов в сфере именно участия в закупках. Это 44-й федеральный закон, закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работы, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Это 223-й федеральный закон, это закон о закупках отдельными видами юридических лиц. И первый и второй федеральные законы имеют определенные преимущества для э, таких э, организаций, которые относятся к субъектам малого предпринимательства и к субъектам среднего предпринимательства, то есть малый и средний бизнес. И вот, собственно, об, об этих преимуществах мы сейчас с вами будем говорить. Но ну, а для начала мы с вами вспомним, кто же может стать участником закупки. Участник закупки – это любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места и места происхождения капитала. И, и, соответственно, здесь есть определенные исключения, исключения из правил, кто не может являться участником закупки. Это юридическое лицо, местом регистрации которого является государство или территория, включенная в утверждаемый в соответствии с пунктом 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации «Перечень государств и территорий, представляющих льготный налоговый режим налогообложения». Соответственно, вот все остальные участники закупок могут выступать в качестве, соответственно, поставщиков, подрядчиков, исполнителей. Это те организации, которые в том числе являются представителями малого и среднего бизнеса. Итак, и здесь мы уже с вами более детально сейчас рассмотрим, кто же относится к субъектам малого предпринимательства. Отдельно этому вопросу посвящен соответствующий федеральный закон, где мы с вами и найдем определение. Под субъектами малого предпринимательства понимаются коммерческие организации, в основном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов не превышает 25%. Доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектом малого предпринимательства, не превышает 25%, и в которых средняя численность работников за отчетный период не превышает следующих определенных показателей. Ну, вот эти показатели сейчас видите на экране. То есть, таким образом, когда мы с вами говорим о том, что субъекты малого предпринимательства являются активными участниками закупок, мы с вами подразумеваем то, что определенный пласт закупок проводится именно для участия только представителей субъектов малого предпринимательства. Это тот случай, когда речь идет про 44-й федеральный закон. А если мы с вами говорим про участие в соответствии с 223-м федеральным законом, то здесь уже мы подразумеваем, что... Преимущества имеют не только малые предприниматели, но и субъекты среднего предпринимательства. И, соответственно, здесь мы с вами говорим о том, что в целом сфера закупок имеет определенные преимущества для субъектов и малого, и среднего предпринимательства. Об этом мы с вами будем говорить. По поводу тех определений, которые я сейчас использовала, мы с вами, которые я рассмотрела, мы с вами... В частности, обращаемся и к 44-му федеральному закону, и к 223-му федеральному закону. Также нас интересует в части участия субъектов малого предпринимательства, среднего предпринимательства 209-й федеральный закон – и в 209-м федеральном законе мы с вами увидим порядок развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и узнаем, какие именно организации относятся к тому или иному типу бизнеса, То есть либо к малому, либо к среднему. Напоминаю, что в любой момент вы можете проверить, относится ли ваша организация к субъектам малого и среднего предпринимательства. Сделать это можно в открытом доступе. Для нас существует сайт, точнее подраздел на сайте налог.ру. Это реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. На этом сайте мы с вами можем в любой момент абсолютно бесплатно, в открытом доступе проверить принадлежность, нашей организации к субъектам малого и среднего предпринимательства. И так, ну вот звук есть. У кого звука нет, сейчас напишу, чтобы страницу обновили. Сейчас прошу прощения, но здесь, скорее всего, на стороне пользователей проблемы, поэтому сейчас напишу, и мы с вами будем Дальше. Итак, соответственно, когда мы с вами говорим про участие в закупках, нам будет недостаточно в части субъектов малого и среднего предпринимательства прочитать только те законы, которые относятся непосредственно к участию в закупках. Я рекомендую здесь обратить свое внимание и на 209-й федеральный закон, и при необходимости, если вы не знаете точно, относитесь ли вы к субъектам малого и среднего предпринимательства, проверить наличие свое в реестре. Здесь, в данной ситуации, почему интересна проверка на наличие поставщика в соответствующем реестре. Дело в том, что буквально недавно, две недели назад, вступил в силу, новый нормативно-правовой акт, который видоизменяет правила участия в закупках соответствующих организаций. И вот здесь как раз и речь идет про субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые организации. И, соответственно, все идет к тому, скорее всего, я думаю, что в следующем году будет принят соответствующий нормативно правовой акт, который будет подразумевать то, что нам уже не нужно будет в составе своей заявки предоставлять соответствующие подтверждающие документы. Документы, которые говорят о том, что ваша организация относится к субъектам малого и среднего предпринимательства. Соответственно, здесь уже речь идет про то, что обязанность заказчика будет самостоятельно проверять наличие сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. И вот уже сейчас как раз говорят о некой коллизии, когда лицо организации только регистрируется и... Соответственно, сведения в этом реестре отражаются не сразу, к сожалению. Ввиду этого, конечно же, скорее всего, будут внесены определенные изменения, будет добавлен некий переходный период, но тем не менее, пока мы говорим о том, что вот такая вот коллизия, она есть. И, соответственно, если вы... Проверяйте информацию о наличии вашей организации в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сразу после регистрации, то эти данные вы сразу не найдете, необходимо будет подождать. Далее. 44-й федеральный закон. Рассмотрим пример закона о контрактной системе. Здесь мы с вами найдем в целом требования, которые предъявляются к участникам закупки. Эти требования, они перечислены в 31 статье 44 федерального закона, относятся к так называемым единым требованиям, которые предъявляются к участникам закупки. И, соответственно, когда вы принимаете участие в закупках, здесь уже мы абстрагируемся от понятия малый, средний бизнес. Здесь мы берем во внимание понятие участник закупки. Так вот, участник закупки, он обязан соответствовать тем требованиям, которые изложены в 31 статье. Единые и дополнительные требования. Так вот, к единым требованиям относятся соответствие требованиям законодательства. Это э, тот случай, когда участник в целом обязан со своей стороны соответствовать требованиям российского законодательства. Это не проведение ликвидации участника закупки, это непреоставление деятельности участника закупки в порядке, который установлен, который установлен кодексом об административных правонарушениях. Это отсутствие участника закупки недоимки по налогам, сборам задолженности в бюджеты Российской Федерации в зависимости от уровня, бюджет федерального уровня, региональный, местный и так далее. Отсутствие у участника закупки физического лица, либо у руководителя членов коллегиального исполнительного органа, лица исполняющего функции единоличного исполнительного органа, преступлений в сфере экономики. И сюда также относится главный бухгалтер. То есть вот данные единые требования, это не все требования мы сейчас с вами рассмотрим остальные, они относятся ко всем участникам закупки. И представителям из числа малого и среднего предпринимательства также следует обратить внимание на эти требования, ввиду того, что участник закупки иногда, к сожалению, ошибочно полагает, что если он относится к СМП, к нему установлены некие такие льготные требования в плане предъявления общих базовых требований. Нет, те требования, которые изложены в 31 статье, они предъявляются абсолютно ко всем участникам закупки в том числе и к представителям малого и среднего бизнеса а, согласно 31 статье также мы найдем а, в числе общих требований единых требований это а, Требования того, что участник закупки, юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке, не было привлечено к административной ответственности за совершение административных правонарушений в соответствии со статьей 19.28 Кодекса об административных правонарушениях. Это, соответственно, то требование, которому также участник закупки обязан соответствовать, и это отсутствие соответствующих возна... незаконных вознаграждений. И вот здесь, в частности, хочу в отношении этого требования более подробно остановиться. Дело в том, что на сегодняшний день пока участник закупки со своей стороны декларирует соответствие всем перечисленным требованиям, в том числе и требованиям об отсутствии административных правонарушений в соответствии со статьей 1928 Кодекса об административных правонарушениях. Но будьте внимательны, уважаемые участники закупок. Дело в том, что все изменится, начиная с 2021 года. Уже сама электронная площадка, оператор электронной площадки будет в автоматическом режиме проверять участника закупки на соответствие электронной. Этому требованию. То есть в данном случае, начиная с 2021 года, недостаточно будет просто продекларировать, просто продекларировать свое соответствие данному требованию. Электронная площадка в автоматическом режиме проверит на соответствие участника закупки, в том числе представителя малого и среднего бизнеса, проверит отсутствие у него соответствующих правонарушений административных правонарушений, незаконное вознаграждение. И в случае, если э, будет обнаружено незаконное вознаграждение в соответствии со статьей 19.28 Кодекса об административных правонарушениях, оператор электронной площадки в автоматическом режиме, увы, заявку отклонит, и она не поступит на рассмотрение заказчику. Если в дальнейшем сложится такая ситуация, что на момент подачи заявки участника закупки не было соответствующих правонарушений, далее, в момент, когда произошло участие в процедуре и на этапе подведения итогов именно на этой стадии появится, появится сведения об административном правонарушении, то заявка тоже будет отклонена. Здесь, в данной ситуации, заказчик, он будет тоже проверять сведения по наличию административных правонарушений. Так, а по поводу декларации, вот параллельно вопрос. Да. Декларацию мы с вами по-прежнему формируем и подаем. Но в этом плане нам все достаточно просто заполнять, ввиду того, что на сегодняшний день именно обязанность электронной площадки формировать в автоматическом режиме декларацию о соответствии участника единым требованиям. Пока это требование, оно по-прежнему является актуальным. Возможно, какие-то изменения произойдут в этой части 2021 году, но соответствующих изменений, которые бы отменили декларацию на текущем этапе, пока нет. Поэтому мы декларируем по-прежнему свое соответствие единым требованиям. Но сразу вот забегая вперед, часто очень задают вопрос, нужно ли самостоятельно прикладывать, формировать декларацию, прикладывать в виде отдельного документа, который вы подписываете, ставите печать. Ответ однозначно нет делать не нужно не нужно этого делать в соответствии с требованиями 44 федерального закона ввиду того что именно оператор электронной площадки он формирует эту декларацию в автоматическом режиме это является достаточно Иные требования могут быть установлены в соответствии с 223 федеральным законом. Мы с вами знаем, что 223 федеральный закон, здесь есть некая большая свобода со стороны заказчика. И все, что отражено в положении о закупках заказчика, что не противоречит действующему законодательству, то разрешено. И, соответственно, заказчики достаточно часто пользуются этим правом для того, чтобы установить дополнительные требования. И вот здесь не возбраняется для заказчика установить требования по приложению со стороны участника закупки декларации. И, соответственно, если вы это требование нашли, то необходимо будет приложить декларацию. Если есть установленная заказчиком форма этой декларации, я рекомендую ей воспользоваться. Итак, идем с вами дальше. Про статью 19.28 мы с вами проговорили. Кодекс об административных нарушениях. Далее, что еще относится к требованиям участников закупок по 44-му федеральному закону. Это обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает соответствующие права. То есть это актуально только для тех закупок, по которым эти, эти требования предусмотрены. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, Участник закупки не является офшорной компанией, но здесь все достаточно просто. Помимо того, что эти сведения отражаются и в декларации, в автоматическом режиме, когда мы даже заходим только в личный кабинет на электронной площадке, площадка нас по этому пункту проверяет. Поэтому здесь мы совершенно спокойны в этом плане, что действительно по данному Пункту Наша организация требованиям соответствует. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. Ну вот данный пункт, он был введен относительно недавно и предусматривает отсутствие каких-либо иных ограничений, которые предусмотрены иным действующим законодательством Российской Федерации. Это в том числе и те нормативно-правовые акты, которые дополнительно устанавливают ограничения для участников закупок. Итак, далее. Требования к участникам закупки. Опять же, к 31 статье мы с вами возвращаемся. Здесь обратите внимание, что законодательство предусматривает возможность со стороны заказчика Установление требований об отсутствии предусмотренным предусмотренном в 44-м федеральном законе реестре недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей информации об участнике закупки. Здесь достаточно интересная ситуация в этой части. В основном, конечно же, заказчики данным правом пользуются. Пользуются для того, чтобы себя обезопасить. Чтобы участник закупки действительно был надежным поставщиком и в реестре недобросовестных поставщиков не состоят. Но, к сожалению, не все участники закупок знают, что это всего лишь право заказчика, это не обязанность заказчика установить требования об отсутствии ВРНП. И, естественно, меньший процент закупок, которые проходят с отсутствием данного требования в составе, документации закупки, но тем не менее эти процедуры есть. И заказчик по собственному усмотрению устанавливает требования об отсутствии поставщика в РНП. Имейте это в виду, если вы встречаете в своей практике закупки, по которым данное требование не установлено, естественно, это редкость, но это право заказчика. И таким образом по закупке могут принимать участие абсолютно все поставщики, которые иным требованиям соответствуют. То есть можно говорить о том, что требование об отсутствии поставщика в РНП – это факультативное право, Заказчика. Это не обязанность, это всего лишь возможность дополнительно себя обезопасить. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупки отдельных видов товаров, работы, услуг – который э, осуществляется путем проведения конкурсов, э, отдельных видов конкурсов, закрытых конкурсов также, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, дополнительных требований. И в том числе здесь могут быть установлены требования к участникам закупки. Это такие требования, как финансовые э, ресурсы для исполнения контракта, это обладание на праве собственности или ином законном основании, оборудованием, другими э, материалами. Это те ресурсы, те условия, которые необходимы для выполнения условий контракта. Также может быть установлено требование по наличию опыта работы, которая связана с предметом контракта и деловой репутацией. Это необходимое количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта. И вот здесь будьте внимательны, уважаемые участники закупок. К сожалению, даже если участник относится к субъектам малого среднего предпринимательства, все равно эти требования, если они установлены в составе документации закупки, они распространяются. На всех участников, независимо от категории организации. Этим требованиям необходимо соответствовать. Но здесь мы внимательно с вами изучаем документацию закупки. Важно разграничивать два основных условия. Первое условие – это соответствие требованиям как определяющему фактору допуска или недопуска к участию в закупке. То есть, иными словами, если требованиям соответствует, дополнительным требованиям соответствует заявка, то в этом случае заявка будет допущена. Если не соответствует, заявка будет отклонена. Или другое условие, когда дополнительные требования устанавливаются в качестве критерия для оценки заявок. И здесь уже даже не соответствуя в полной мере, либо полностью не соответствуя одному из критериев, например, можно даже выиграть эту закупку и заключить контракт. Здесь необходимо внимательно читать условия документации и учитывать, каким именно типом, каким именно способом проводится закупка. Например, это электронный аукцион или это электронный конкурс. Условия могут быть совершенно разные. Итак, мы с вами идем дальше. Дальше. Правительство Российской Федерации вправе установить дополнительные требования к участникам закупок определенных видов услуг. В частности, речь идет про аудит, сопутствующие аудиту услуги, также консультационные услуги, которые указывает потенциальный участник закупки. Участники закупок в обязательном порядке регистрируются на сайте единой информационной системы. Если вы пока еще начинающие поставщики не успели зарегистрироваться в единой информационной системе, пока вы еще находитесь на этапе регистрации, ставим минус. Если вы уже зарегистрировались и активно работаете на портале ИС, на электронных площадках ставьте «плюс». Так, отлично, отлично. Вижу, что в основном у нас уже те поставщики, которые давно активно работают. А нет, есть те, кто пока еще, наверное, на стадии регистрации. Итак, ну, буквально несколько слов скажу про единую информационную систему. Единая информационная система, портал закупок, где заказчики, которые проводят закупки в соответствии с 44-м и 223-м федеральным законом, обязаны размещать всю информацию о проводимых закупках, а также сведения о планируемых процедурах закупок. И вот в части планируемых процедур закупок я обращаю ваше особое внимание, ввиду того, что мы заранее с вами, как участники закупок, можем быть проинформированы о том, какие именно товары, работы, услуги э, собираются закупать те или иные заказчики. Для этого нам необходимо зайти на сайт единой информационной системы и здесь перейти в раздел планирования закупок». И в зависимости от того, по какому закону вы собираетесь участвовать, вы можете просмотреть либо планы закупок по 223 третьему федеральному закону, либо планы графики закупок по 44-му федеральному закону. Как подтвердить опыт и деловую репутацию, об этом мы с вами будем говорить чуть позже, дам ответ чуть позже на этот вопрос. И, соответственно, когда мы с вами принимаем участие в закупках, мы можем быть осведомлены о том, что заказчик планирует закупить те товары, работы, услуги, которые мы, соответственно, поставляем. Это весьма интересный и полезный инструмент для участника закупок. Я рекомендую им активно пользоваться, ввиду того, что можно предварительный контакт с потенциальным покупателем, заказчиком установить. Здесь, когда закупка находится на этапе планирования, когда она размещена в соответствующей документации, план график, план закупок, вы э, не ограничены в части взаимодействия с организацией заказчиком. А Вот когда уже закупка размещена э, в стадии именно подачи заявок, здесь, конечно же, мы можем с вами взаимодействовать с заказчиком только путем направления запроса о разъяснении положения документации. В случае, если у нас возникают какие-либо вопросы по подаче заявки, по проекту контракта, по документации о закупке в целом. И э, так, если покупатели не размещались в планах, Здесь вот хочу уточнить по этому вопросу: речь идет про какую закупку? Закупка, которая регламентирована 44 м федеральным законом, 223-м федеральным законом, или это коммерческая процедура. Если это коммерческая процедура, здесь иная история. Здесь мы, конечно, вообще ничем не ограничены, и мы можем в любой момент контактировать с потенциальным коммерческим покупателем. Если закупка не размещена в плане, ну, я все-таки советую проверить, действительно ли она не размещена, потому что только та закупка, которая размещена в соответствующей документации, она может быть осуществлена. Поэтому здесь я рекомендую внимательно изучать все-таки документацию о закупках. Так, поставьте, пожалуйста, Плюс, если требуется э, более подробно рассказать, где можно посмотреть планируемые закупки. И минус, если вы все знаете, если на этом вопросе не стоит подробно останавливаться. Так, плюс, если нужно на этом вопросе остановиться. Так, вижу, вижу, плюс. Э, ну, так как у нас есть и плюсы, и минусы, э, ну, буквально несколько минут я расскажу. Единая информационная система в сфере закупок. Для того, чтобы просмотреть информацию о планируемых процедурах закупок, нам не нужно заходить в личный кабинет, достаточно зайти на главную страницу сайта единой информационной системы. И здесь мы выбираем раздел «Планирование». В разделе «Планирование» есть свои подразделы. Планы графики закупок – это будет первый подраздел. Он относится к 44-му федеральному закону. Именно здесь мы можем просмотреть закупки, которые размещены в планах у заказчиков, осуществляющих свою закупочную деятельность по 44-му федеральному закону. Следующий блок – это планы закупки по 223 федеральному закону. То есть, соответственно, здесь заказчики, отдельные виды юридических лиц, они размещают свои планируемые процедуры. Увидели, что закупка есть в плане, но пока она еще не была проведена в текущем году, соответственно, вы можете установить предварительный контакт с заказчиком. Можно, например, направить запрос, точнее, направить коммерческое предложение заказчику, если соответствующие требования есть у организации покупателей. И это дополнительный контакт будет для вашей организации с покупателем, и, соответственно, вы уже будете более детально понимать, что именно требуется той или иной организации. Единая информационная система предполагает также такой раздел, как положение о закупках заказчика. Здесь я отдельно хочу тоже остановиться на этом разделе. Точнее, это подраздел, который тоже находится в разделе «Планирование». Предпоследний подраздел в данном блоке – это будет положение о закупке. Вы буквально можете параллельно вместе со мной зайти в раздел Единая информационная система, разделы здесь находятся наверху, блок планирования. И в частности нас будут интересовать такие разделы, как первый, планы графики закупок, второй подраздел плана закупки и предпоследний снизу раздел ⁇ это положение о закупке. В положении о закупке мы с вами найдем порядок проведения закупок отдельными видами организации, которые обязана осуществлять свою закупочную деятельность в соответствии с 223 федеральным законом. И э, в данном случае представителям э, малого-среднего бизнеса я рекомендую, когда вы собираетесь участвовать в закупках заказчика по 223 федеральному закону, например, раньше вы никогда не работали с этой организацией, новый для вас заказчик, желательно изучить его положение о закупках. Ввиду того, что могут быть различные подводные камни, которые будут сюрпризом впоследствии, могут быть различные условия, которые будут являться новыми для вашего участия. Соответственно, предупрежден, значит вооружен. Рекомендую заранее изучить все условия участия в закупках и алгоритм проведения тех или иных процедур. Будьте внимательны, ввиду того, что сам 223 федеральный закон, он содержит буквально 10 страниц, и он носит такой некий диспозитивный характер и определяет общий порядок проведения закупок. А вот э Частный порядок проведения закупок теми или иными видами организации по 223 федеральному закону, он отражен именно в положении о закупках. В положении о закупках заказчики прописывают требования, которые устанавливаются к участникам, прописывают требования, которые устанавливаются в том числе и к малому бизнесу, например. И вот здесь как раз может содержаться требование о предоставлении сведений о нахождении в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства порядок и форму предоставления этой информации соответственно участник закупки зная это будет заранее подготовлен к участию и соответственно вы со своей стороны уже при участии в закупке по 223 федеральному закону сможете в том числе и проверить документацию по размещенной закупке заказчиком на соответствие его же положению о закупках и при наличии противоречий документации закупки положению о закупках заказчика, вы сможете э, направить запрос о разъяснении и при необходимости заказчик документацию о закупке скорректирует. Так, про закупки малого объема мы с вами тоже будем говорить. По поводу характера нашего вебинара будет интересен и новичкам, и тем, у кого есть определенный опыт, потому что мы с вами будем в последней нашей части говорить про те изменения, которые произойдут в 2021 году, которые коснутся именно правил участия в закупках, поэтому давайте будет интересно. Итак, при участии в закупках мы с вами работаем на, прежде всего на 8 федеральных электронных площадках. Здесь мы с вами работаем в части участия в закупках по 44 федеральному закону. И нельзя забывать о том, что по 223 федеральному закону закупки проводятся также... На федеральных электронных площадках, если речь идет про закупки субъектов малого и среднего предпринимательства. Если это закупка, которая не ограничена по участникам, в плане того, что участниками могут быть абсолютно все представители различных организаций, которые относятся к малому, среднему бизнесу, к иным видам организаций, то в этом случае заказчик может выбрать одну из представленных на рынке электронных площадок или вовсе использовать свой сайт, если он адаптирован для проведения закупки. И, соответственно, в этом случае участие в закупке будет именно происходить на той электронной площадке, которую выбрал соответствующий заказчик. Итак. На сегодняшний день существует 8 федеральных электронных площадок, на которых проводятся закупки в соответствии с 44-м федеральным законом и э, закупки, предназначенные для участия субъектов малого и среднего предпринимательства по 223 федеральному закону. Соответственно, э, я рекомендую, если вы начинающий участник, а у нас среди э, наших слушателей сегодня достаточно большое количество э, количество соответствующих электронных площадок. В этом случае я рекомендую вначале зарегистрироваться в единой информационной системе. Далее уже по необходимости регистрироваться на электронных площадках. Так, про изменения у нас будет позднее. Про изменения мы с вами будем говорить во второй части. Если вам не интересно то, что сейчас Озвучено, то можно подключиться примерно минут через 20. Через 20 минут мы с вами уже перейдем к изменениям. Это будет наш последний вопрос. После того, как мы рассмотрим с вами изменения, мы с вами будем рассматривать вопросы нашего вебинара. Я вижу, что у нас на вебинаре достаточно большое количество вопросов поступает. Это радует. И на эти вопросы отвечу чуть позднее. Итак, мы с вами используем для работы усиленную квалифицированную электронную подпись. И вот здесь, в этой части, я рекомендую проверить ваш действующий сертификат электронной подписи на соответствие ГОСТу. На сегодняшний день используется новый ГОСТ. Его обозначение вы видите сейчас на экране. И порядок проверки электронной подписи на соответствие критериям, которые сейчас предъявляются к электронной подписи, вы видите на экране. В части участия в закупках мы с вами в основном имеем дело с такими видами процедур, как электронный аукцион, конкурс, также это запрос предложений и запрос котировок. На сегодняшний день количество электронных закупок достаточно большое, что касается и 44-го федерального закона, и 223-го федерального закона. И вот в частности по 44-му федеральному закону все закупки, которые на сегодняшний день проводятся в конкурентном режиме, вы сейчас видите на экране. Но вот здесь, кстати, забегая вперед, хочу отметить, что активно говорят о том, что количество закупок будет сокращено, ввиду того, что большое количество закупочных процедур на сегодняшний день доказало свою неэффективность, во многом закупки дублируют друг друга, и, соответственно, уже на законодательном уровне принято решение о сокращении в дальнейшем, это речь идет и про 2021 год, и уже последующие годы, сокращение количества способов закупок. Говорят о том, что останется всего лишь три вида закупочных процедур. Это аукцион, конкурс и запрос котировок. И все эти закупки будут проводиться в электронном формате. Соответственно... Данное нововведение, на мой взгляд, является весьма целесообразным, потому что действительно неэффективно использовать такое количество закупочных процедур, ввиду того, что по многим этапам, по некоторым требованиям закупки друг друга дублируют. И в частности... О том, что количество закупочных процедур необходимо сократить, это было озвучено еще в начале этого года на Гайдаровском форуме в Москве. Об этом говорили представители федерального казначейства и, соответственно, корпорация МСП тоже высказывалась за соответствующее нововведение. И ну, здесь в данном случае можно сказать о том, что уже практически на финишную прямую вышли, но... Говорить о том, что все со следующего года будут э, способы закупок сокращены, пока, к сожалению, еще рано. Но все идет именно к этому. Но ну, а мы с вами возвращаемся к субъектам малого предпринимательства. И здесь я хочу в частности остановиться на 44-м федеральном законе, поговорить о том, какие предусмотрены квоты. Квоты в закупках предусмотрены и по 44 федеральному закону, и в соответствии с законом о закупках отдельными видами юридических лиц. Так вот, в чем же заключается квота в закупках? В рамках 44-го федерального закона заказчики должны закупать у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций не менее 15% от своего совокупного годового объема закупок. Это означает то, что не менее 15%, то есть 15% это установленный минимум, но, возможно, и больший процент от общего объема закупок. Так вот, такое количество закупок проводится для участия организаций субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Так вот, возникает вопрос, почему СМП и СОНКА, СОНКА социально-ориентированная коммерческая организация, ввиду того, что стадия 30-я 44 федерального закона предусматривает соответствующую пару. Это СМП и СОНКА. То есть, иными словами, если установлено преимущество для организации СМП по закупкам в соответствии с 44-м федеральным законом, то будут установлены преимущества и для представителей социально-ориентированных некоммерческих организаций. Соответственно, да, по поводу... Бумажных процедур Бумажные процедуры не применяются. На сегодняшний день мы работаем в части участия в закупках по 44 закону с электронными видами закупок. По 223 федеральному закону редко еще встречаются бумажные закупки, но все идет к тому, что все процедуры будут проводиться в электронном формате. И в чем же заключается квота в закупках, проведение закупок для СМП и СОНКА? Это означает то, что если вы видите при изучении закупочной документации, что есть ограничения участия, участниками закупки могут быть только представители СМП и СОНКО, это означает, что иные виды организации на эту процедуру подать заявки не смогут. Ну или даже точнее скажу, они смогут подать заявки, но... Заказчик, когда будет проверять заявки, будет проверять вторые части заявок, в этой ситуации заказчик обязан будет отклонить заявку, которая не относится к СНП и СОНКО. То есть, например, крупный бизнес зашел на по поучаствовал в процедуре, заявка его будет отклонена. Будет отклонена абсолютно правомерно, так как заказчик установил ограничение участия. И в этом плане представителям малого бизнеса весьма интересно участие в закупках, которые проводятся именно для СМП и СОНКа, ввиду того, что конкурировать приходится с точно такими же организациями, как вы сами. Конкурировать приходится а, с представителями также СМП, либо представителями социально ориентированных некоммерческих организаций. Но это, собственно, такие а, небольшие... А, так сказать, преференции для участников из числа СМП, самые интересные преимущества, они будут дальше. Так, по поводу того, все ли заказчики перейдут на подписание электронных актов приемки с 2021 года. Да, это сейчас активно обсуждается. И в 2021 году говорят о том, что мы с вами полностью перейдем на электронный документооборот в части именно подписания документов по приемке. И соответствующий функционал единой информационной системы в этом плане он активно дорабатывается. Уже в этом году... В пилотном режиме был запущен данный функционал. Так. так, мы с вами идем дальше. Вижу ваши вопросы, но на остальные вопросы отвечу чуть позже. В каких закупках участвует СМП? 44-й федеральный закон. В целом, если вы принимаете участие в закупках, конечно же, я рекомендую обращать внимание, проводится ли эта процедура для СМП, либо участниками могут быть абсолютно все организации. То есть, если это СМП, то ряд преимуществ для вас предусмотрен. Но в целом вы можете принять участие абсолютно в любой процедуре, если вы соответствуете требованиям заказчика и можете выполнить условия контракта. Закупки, которые заказчик должен проводить специально среди СМП, они интереснее для вас, как поставщиков из числа субъектов малого предпринимательства. Не будет среди ваших конкурентов представителей других видов организаций. Начальная цена таких закупок не превышает 20 миллионов рублей. Вот это тоже учитывается в своей практике. И если вы начинающий, например, участник закупок, то... Конечно же, я рекомендую попробовать свои силы в небольших по суммах процедур, и это могут быть какие-то достаточно простые закупки, например, запрос котировок по 44-му федеральному закону, запрос цен по 223-му закону, либо он может также называться запрос котировок. Здесь вы выбираете для себя самостоятельно те закупки, которые вы, так сказать, потянете. Для участия в таких закупках, которые проводятся для СМП СОНКО, вы предоставляете в составе заявки декларацию, которая по 44-му федеральному закону формируется в автоматическом режиме. Это декларация о принадлежности к СМП или к СОНКО. На некоторых электронных площадках достаточно в отдельном виде подписать эту декларацию электронной подписью. Некоторые электронные площадки, они даже этого не требуют. Вы, когда подаете свою заявку, у вас все документы в составе заявки, в том числе ваша декларация, подписывается электронной подписью. Заказчик может проводить закупку для малого бизнеса любыми конкурентными процедурами. Это может быть открытый конкурс, в том числе это конкурс с ограниченным участием, это двухэтапный конкурс, это электронный запрос котировок, это... Электронный аукцион, электронный запрос предложений. Вот такие вот основные виды закупок, с которыми мы сегодня с вами работаем. И плюс еще подвиды этих процедур, в частности, подвиды конкурса. Так, ну вот по поводу 37 статьи тоже мы с вами будем буквально через несколько слайдов уже говорить. 223 федеральный закон. Закон использует термин субъекты малого и среднего предпринимательства. Вот здесь будьте внимательны. Если 44 федеральный закон устанавливает преимущества для субъектов малого предпринимательства, то 223 федеральный закон дает уже более широкий круг полномочий, и закупки могут проводиться для субъектов малого и среднего предпринимательства. Если это закупка с преимуществом для МСП, малого и среднего предпринимательства по 223 федеральному закону, то в этой ситуации заказчик при проведении такой процедуры может использовать соответствующую электронную площадку, которая находится в списке федеральных электронных площадок, то есть одна из восьми федеральных электронных площадок. Каждый раз заказчик выбирает под каждую закупку свою электронную площадку. И действия заказчиков, и в том, и в другом случае, когда закупка по 44-му, по 223-му федеральному закону, контролируется федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Заказчики должны закупать у МСП не меньше 20% от общего объема товаров, работ и услуг, и, соответственно, здесь есть определенные квоты. В квоту включают только заключенные договоры, учитывают победителей в закупках. И здесь учитываются следующие моменты. Поучаствовать в закупках могли только субъекты малого и среднего предпринимательства. Победители, которые обязаны привлечь МСП на субподряд, участники закупки описывают в своих заявках план на привлечение субподрядчиков к исполнению условий договора. И на общих основаниях, участвовать которые могли все абсолютно поставщики, независимо от категории организации, но победителем стал субъект малого и среднего предпринимательства. 18% договоров должны быть заключены строго среди субъектов малого и среднего предпринимательства. И... Соответственно, если закупка среди была, была объявлена среди субъектов малого и среднего предпринимательства, но она не состоялась, то она в отчет заказчика, соответственно, не попадает. И здесь вы тоже можете держать, так сказать, руку на пульсе и ждать объявления следующей процедуры. Ситуации на практике бывают разные. Бывает так, что участник закупки был заинтересован в участии, но по какой-то причине не успел поучаствовать в закупке, не успел предоставить обеспечение заявки, например, не успел сформировать, направить свою заявку. И по результату, а я рекомендую всегда отслеживать результаты закупки, ввиду того, что закупка может быть не состоявшейся, она может быть объявлена впоследствии снова, Соответственно, ознакомившись с результатом, вы уже будете понимать, стоит ли ждать объявления, например, новой закупки по этой теме. Так. Идем с вами дальше. Так, ну об этом мы с вами уже сказали. И вот мы с вами плавно переходим к тем преимуществам, которые предусмотрены. По 44-му федеральному закону. Мы с вами знаем, что есть такое обязательное требование – это обеспечение заявки. Обеспечение заявки – это своего рода гарант того, что участник, признанный победителем, со своей стороны подпишет контракт. Это либо денежные средства, либо это банковская гарантия. И вот здесь будьте внимательны. На сегодняшний день заказчик, в случае, если закупка проводится с преимуществом для предприятий, организаций, субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Начальная максимальная цена по такой закупке не может превышать 20 миллионов рублей. Обеспечение заявки устанавливается по такой процедуре от 0,5 до 1% от начальной максимальной цены закупки. То есть в этом плане тоже есть определенное преимущество для представителей малого бизнеса. Весьма небольшой процент от обеспечения точнее, обеспечение заявки может быть установлено. Соответственно, если вы, например, являетесь субъектом малого предпринимательства, но принимаете участие в закупке на общих основаниях, здесь уже будьте готовы к тому, что обеспечение заявки будет установлено заказчиком в, в общем диапазоне от 0,5 до 5%. И другой частный случай, когда по закупке есть преимущество, но уже не для СМП СОНК, а преимущество для предприятий уголовно-искладной системы, для организации инвалидов, здесь не более 2% устанавливается обеспечение заявки. И вот, кстати сказать, в таких закупках мы, являясь представителями субъектами малого предпринимательства, тоже вправе принимать участие. Здесь мы в этом плане ничем не ограничены, но имейте в виду, что преимущества по сравнению с нами в закупках для предприятий организации инвалидов, для предприятий уголовной исполнительной системы, преимущества они будут иметь по сравнению с нами. Поэтому я рекомендую, конечно же, обратить свое внимание на закупки среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Если это 223 федеральный закон, то закупки для МСП. Ну и вот здесь мы с вами сейчас еще такой момент проговорим. В презентацию у меня более подробно дана информация по всем вопросам. Впоследствии вы ее сможете просмотреть. Я сейчас буду рассказывать все, но демонстрировать определенные слайды. Вот здесь, в частности, когда мы с вами участвуем в закупках для э, СМП и СОНКа, э, мы имеем преимущество в части возврата обеспечения исполнения контракта. Уже я говорю про следующий вид обеспечения. Обеспечение исполнения контракта – гарантия того, что участник, признанный победителем, со своей стороны исполнит условия контракта после его подписания. И э, если эта закупка, которая проводилась на общих основаниях, то установлен 30 дней. С даты, установлен срок 30 дней с даты исполнения поставщиком своих обязательств по контракту. Если же закупка проводилась для представителей субъектов малого предпринимательства социально ориентированных некоммерческих организаций, такой срок не должен превышать 15 дней с даты исполнения поставщиком своих обязательств по контракту. И э, в этой части... На сегодняшний день норма эта уже вступила в силу, она активно применяется, и заказчики со своей стороны обязаны в установленные сроки возвращать обеспечение исполнения контракта. Здесь, конечно же, речь идет про денежные средства, которые были перечислены в качестве обеспечения исполнения контракта. Здесь будьте внимательны, есть у нас преимущество и по оплате, и преимущество по срокам возврата обеспечения исполнения контракта. Если вы сталкивались со случаем, когда заказчику установленный срок обеспечения исполнения контракта в виде денег не возвращает 15 дней с даты поставщиком обязательств по контракту, это э, речь идет про СМП, СО. ставим минус. Да, речь идет о денежных средствах. Если всегда возвращает срок, ставим плюс. Обеспечение исполнения контракта возвращается в срок, либо не в срок. Ставим либо минус, если не в срок, если в срок, то плюс. Так, ну вот вижу, что большинство ответов все-таки плюсики. Отлично, значит, заказчики требования по большей части соблюдают. А мы не обеспечиваем деньгами. Да, второй вариант, он тоже предусмотрен, обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии. О нем я тоже сейчас скажу. Так, по поводу, видела здесь вопрос, сейчас пока, пожалуйста, пишите плюсы-минусы, и и сейчас отвечу пока на вопрос. 223-й федеральный закон про специальный счет. Если речь идет про закупку среди субъектов малого и среднего предпринимательства, да, необходимо перечислять на специальный счет обеспечения заявки. Если речь идет про закупки, которые проводятся на общих основаниях, то здесь... Заказчик самостоятельно устанавливает свои документации закупки, а изначально и в положении о закупках порядок предоставления обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта, то есть договора, и обеспечения гарантийных обязательств, если это требование установлено. Поэтому здесь в закупке на общих основаниях я рекомендую изучать внимательно документацию заказчика. Так... Отлично. Банковскую неделю обеспечение тремя контрактами без штрафа. Об этом я сейчас тоже расскажу. И к чему я задавала этот вопрос? Имейте в виду, что если заказчик в срок не возвращает обеспечение исполнения контракта, вы, со своей стороны, вправе, естественно, уведомить заказчика о необходимости вернуть денежные средства, которые были внесены вами в качестве обеспечения, обеспечения исполнения контракта. И когда вы составляете соответствующее письмо в адрес заказчика, помимо норм 44 федерального закона, я рекомендую использовать и те нормы, которые отражены в гражданском законодательстве. В частности, мы с вами берем во внимание гражданский кодекс. Это статья 390. И здесь указано, что в случаях неправомерного удержания денежных средств уклонения от их возврата иной просрочки в их уплате подлежат уплате процента на сумму долга. И, соответственно, указаны сведения по размеру э, такого, э, таких начислений. Правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или не установлен соответствующим договором. То есть здесь, в частности, как правило, недостаточно сведений, только которые отражены в 44-м федеральном законе. Во внимание берем и гражданский кодекс. Нет, я не говорю про суд. То есть в этом случае, когда речь идет о том, что заказчик, например, не вернул установленный срок, и срок еще по времени недостаточно большой. Для того, чтобы напомнить о себе, для того, чтобы дать знать, что нужно вернуть обеспечение исполнения контракта, мы направляем сведения в адрес заказчика в виде письма. И в этом письме, соответственно, мы даем ссылки и на законоконтрактной контрактной системе, и на гражданский кодекс. Это такая некая превентивная мера, которая позволит заказчику вспомнить о том, что, соответственно, он вам должен не только оплатить работу, но и вернуть обеспечение исполнения контракта. Далее. И вот э, здесь еще несколько слов скажу про сроки оплаты. Сроки оплаты по контракту в соответствии с 44-м федеральным законом, они установлены меньше по сравнению со сроками оплаты, если закупка проводилась на общем основании. Срок оплаты установлен в течение 15 рабочих дней. Вот здесь обратите внимание, если сравнивать со временем возврата обеспечения исполнения контракта, здесь календарные дни, те же 15, но календарные дни. А вот В случае со сроком оплаты 15 рабочих дней. В течение этого срока заказчик оплачивает работу по контракту, либо поставку товара, либо оказание услуг, если закупка проводилась для участия субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Если, например, участниками могли быть все поставщики, независимо от категории организации, а вы являетесь субъектом малого предпринимательства, то в случае с применением норм 44 федерального закона оплата будет происходить в течение 30 дней, то есть на общих основаниях. Так. Вот есть у нас интересный вопрос, не могу пройти мимо, на остальные вопросы тоже на все отвечу, но чуть позже. Мы производим агрегаты из импортных отечественных компонентов. Может быть, до 10 стран производителей компонентов для одного агрегата попасть в реестр оборудования российского происхождения невозможно. Какую страну происхождения нам указывать на электронной площадке. Для некоторых это будет обязательная позиция. Пока не укажешь страну, не подать заявку, как быть. Но здесь все-таки я бы уточнила, действительно ли данные агрегаты, они, сведения о них не предусмотрены постановлением правительства о применении норм национального режима, если все-таки предусмотрено включение вашей продукции в, реестр, продукции в реестр ГИСП, то, соответственно, здесь нужно, конечно, все равно впоследствии будет включать данную продукцию. И в случае, если несколько, до 10 стран производителей компонентов для одного агрегата, то э, в этом случае нужно по э, количеству производных, по общей доле количества производных указывать страну происхождения по э, превалирующему значению. То есть, если, например, у вас, э, условно говоря, соотношение, э, например, 7 к 3, то, соответственно, по... Э, большему количеству производных вы указываете страну происхождения товара. Но если, повторю, предусмотрено все-таки включение вашей именно продукции в ГИСП, то нужно сведения эти включать в реестр в государственную информационную систему промышленности. Так, мы идем с вами дальше. Остальные вопросы по национальному режиму тоже вижу, но отвечу чуть позже. Так, какие еще преимущества предусмотрены для СМП и СОНКа? Преимущества предусмотрены в части обеспечения исполнения контракта. Первое преимущество оно заключается в том, что обеспечение исполнения контракта исчисляется от цены, по которой заключается контракт, то есть процент, исчисляется не от начальной максимальной цены, а от цены, по которой заключается контракт. Это в том случае, когда закупка проводилась для СМП и Сонка. Это первое преимущество. Меньше, чем размер аванса, если контрактом предусматривается выплата аванса, размер обеспечения все равно быть не может. Другое более интересное преимущество для участников среди СМП и Сонка заключается в том, что участник который является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, он может и вовсе не предоставлять обеспечение исполнения контракта. В том числе с учетом антидемпинговых мер. Антидемпинговые меры, мы с вами знаем, применяются по конкурсу и аукциону в случае, если начальная максимальная цена контракта снижается на 25% и более. И в этом случае участнику закупки необходимо до заключения контракта предоставить информацию из реестра контрактов, которая подтверждает исполнение в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов без неустоек, штрафов и пеней. Сумма цен таких контрактов должна быть не меньше, чем начальная максимальная цена проводимой закупки. Правоприемство в данном случае не учитывается. Вот это, на мой взгляд, существенное изменения, которое произошло ну, уже достаточно давно, но, тем не менее, не все участники пока, к сожалению, им пользуются. И не все э, участники используют в своей работе ранее исполненные контракты. Я призываю вас активно это делать, ввиду того, что здесь, в этой части, можно, естественно, сэкономить. Можно не предоставлять обеспечение исполнения контракта а в случае, если у вас есть опыт. Кто уже использовал в своей работе такую возможность, то есть предоставление, сведения, наличии опыта, вместо обеспечения исполнения контракта, ставим плюс. Если пока еще не довелось, нет опыта, нет такой, соответственно, возможности, ставим минус. Так, да, ну вот, да, на гарантийное обязательство тоже распространяется. То послабление, которое было введено в этом году, в, части, в том числе гарантийных обязательств, когда вы участвуете в закупке, установлены требования по участию субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Вы можете предоставить информацию по наличию у вас опыта и не предоставлять сведения, соответственно, по обеспечению исполнения контракта. И в этом случае важно учитывать, что это сведения из реестра контрактов, то есть они должны быть отражены в реестре контракта. Если установлено требование по предоставлению гарантийных обязательств в этом году, вы можете, ну и я думаю, что на следующий год здесь в этой части пока нет никаких иных изменений. В части гарантийных обязательств вы тоже можете это право использовать. Вы не предоставляете обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств. Вместо этого вы предоставляете сведения по наличию у вас опыта, который э, отражен в реестре контрактов. То есть здесь... Э, Здесь, в этой ситуации, вы берете в расчет именно информацию из реестра контрактов. То есть, если есть сведения в реестре, вы совершенно спокойно можете эту информацию брать. На что следует обратить внимание? Внимание следует обратить на статус вашего контракта. В идеале контракт должен быть в статусе исполнения завершено». Отдельного внимания заслуживают те контракты, которые у которых статус исполнения прекращено. Здесь внимательно изучайте причину, по, какой прич... по каким основаниям, точнее, контракт был прекращен, есть ли обязательства по контракту, которые были вами исполнены и, соответственно, оплачены, именно в том объеме, по которому контракт был точнее, в том объеме, по которому контракт был исполнен, вы можете эти сведения, соответственно, совершенно спокойно использовать в своей работе и тоже предоставлять информацию о наличии у вас опыта вместо сведений э, в виде банковской гарантии либо перечисления денежных средств на счет заказчика. Так, по поводу согласования. Нужно ли согласовывать предоставление обеспечения контракта с заказчиком? Либо БГ, либо опыт, или я могу сама решить, как предоставить это обеспечение? Здесь ответ следующий, Анна. Если вы участвуете в закупке для СМП и Сонка, это ваше право. Здесь заказчик ничего не согласует. Право ваше как участника закупок – по вашему выбору предоставить обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств, в виде банковской гарантии или, есть, если есть у вас опыт, предоставить информацию по наличию у вас опыта. Это ваше право, и здесь заказчик вас ограничить никак не может. Согласовать с ним эти сведения тоже согласовать тоже не нужно. Так, по гарантийным обязательствам где это закреплено это нововведение текущего года. Все нормативно-правовые акты они будут здесь указаны. Несколько изменений было в текущем году в части предоставления обеспечения исполнения контракта гарантийных обязательств и в данной презентации все нормативно-правовые акты будут перечислены. И так далее. Помимо самого 44-го федерального закона и иные нормативно-правые акты, я рекомендую тоже обязательно прочитать, изучить. Так, сейчас посмотрю еще, какие вопросы у нас есть по данной теме. Согласовывают при подписании к оплате или... Так, потеряла вопрос... Согласуют при подписании к оплате или гарантийной, или обеспечение контракта. Оба вида заказчик не согласовывает при подписании. Так, вот может от суммы зависит Здесь вот зависит напрямую от условий закупки. Если закупка проводилась с ограничением участия СМП и СОНКО, не нужно ничего заказчику согласовывать. Некоторые заказчики, ввиду того, что не учитывают изменения 44-го федерального закона, не знают, как использовать в своей работе, нужно, не нужно проверять, требуется согласование или нет, ввиду этого они не всегда, к сожалению, корректно используют данные нормы. Поэтому... Здесь вы со своей стороны вправе, конечно же, заказчику разъяснить этот вопрос, указать на требования именно 44-го федерального закона, где отсутствует положение о необходимости согласования данного пункта. Сведения по опыту, в каком виде мы предоставляем? Сведения по опыту предоставляются на этапе заключения контракта, когда контракт находится на стороне участника закупки при подписании, то есть с нашей стороны. И мы указываем реестровые номера контрактов. Открываем данные ситуации. Раздел «Единая информационная система», опять же, в открытой части сайта, в личный кабинет заходить не нужно. Мы открываем раздел «Контракты и договоры», открываем соответствующий реестр, и там находим, <coughs> находим наш контракт, который мы предоставляем в качестве опыта. На электронной площадке в случае, если закупка для СМП «Сонка» активируется дополнительное поле, где необходимо указать информацию по наличию у вас опыта. Именно в это поле мы копируем, вставляем реестровый номер контракта. Можно дать ссылку на сам контракт, который размещен в ЕИС. И по вот этим данным будет происходить проверка со стороны заказчика. Предоставлять сами документы, акты выполненных работ, заключенный контракт, ранее исполненный, не нужно. Это требование является излишним, эти сведения все есть на сайте Единой информационной системы. Так. Дальше. Вот следующий вопрос, который продолжает нашу тему. Закупка проводилась для СМП и применяются нормы 37-й статьи, то есть когда было большое снижение на 25% и более по конкурсу или аукциону. В этом случае вы тоже вправе воспользоваться возможностью предоставить сведения по наличию у вас опыта. Вместо предоставления банковской гарантии, вместо предоставления обеспечения исполнения контракта в виде денежных средств. Вы можете предоставить сведения по наличию у вас опыта. И, соответственно, эту информацию заказчик со своей стороны обязан будет рассмотреть и, соответственно, заключить с вами контракт без предоставления стандартного обеспечения исполнения контракта. Далее. 200, если 223 федеральный закон среди МСП тоже можно опытом подтвердить, вот здесь, к сожалению, соответствующие нормы не предусмотрены 223 федеральным законом. Но многие заказчики идут э, навстречу участникам из числа МСП и это положение включают э, свой э, документ, свое положение о закупках. И если это требование установлено в закупочной документации, например, вместо э, предоставления обеспечения исполнения договора можно подтвердить наличие у вас опыта, вы можете, естественно, этим правом воспользоваться. Да, к сожалению, гарантийные обязательства э, устанавливаются иногда на достаточно большой срок, поэтому будьте внимательны, э, пока это право, правило это действует, можно предоставить сведения по наличию у вас опыта вместо гарантийных обязательств. К сожалению, не все участники закупок имеют соответствующий опыт, которым можно подтвердить, точнее, которым можно предоставить вместо обеспечения исполнения контракта. Здесь некоторые участники даже идут по пути того, что в минус отрабатывают контракты, либо заключают в итоге контракты по закупке на повышение с одной лишь целью того, чтобы наработать соответствующий опыт. Опыт учитывается, который отражен в соответствующем реестре контрактов, который заключен заказчиками по соответствующему нормативно-правовому акту по 44-му федеральному закону, либо по 223-му федеральному закону. Так, смотрю еще, какие вопросы у нас были по этой теме. Так, заказчик не согласился, потому что я опыт хотел предоставить по 615-му постановлению, там договоры а не контракты, как по 44-му федеральному закону. А заказчик не согласился, попросил предоставить БГС. То есть, если у вас закупка по 44 му федеральному закону, вы подтверждаете наличие у вас опыта исполнения контрактов по закону о контрактной системе. Если заказчик в контракте указывает только обеспечение, могу ли я предоставить опыт? К сожалению, вот с этой ошибкой я сама неоднократно сталкивалась, когда заказчик, проводя закупку для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, данную норму не учитывает. Но это ошибка со стороны заказчика. Поэтому здесь, во-первых, на этапе, когда закупка находится в стадии подачи заявок, я рекомендую направлять запрос на разъяснение для того, чтобы в этой части заказчик внес изменения и дополнительно добавил возможность предоставления опыта вместо обеспечения исполнения контракта. Если у вас закупка уже прошла, находится на этапе заключения контракта, и, соответственно, заказчик, когда публиковал эту закупку, отметил в единой информационной системе, что закупка для СМП и СОНК, то на площадке в автоматическом режиме активируется окошко, куда вы можете вписать, указать свой опыт. Поэтому здесь не принять эти сведения во внимание заказчик не может. Но это только тот случай, когда закупка для СМП и Сонка. Бывают отдельные ситуации, когда участник принимает участие в закупке на общих основаниях, но он является СНП. В этом случае, к сожалению, правила не действуют. Здесь только нужно предоставить обеспечение исполнения контракта. То есть э, в данной ситуации вы предоставляете либо банковскую гарантию, либо обеспечиваете контракт деньгами, которые вы перечисляете на счет заказчика. То же самое касается и обеспечения гарантийных обязательств, если они установлены. Да, все верно, императивная норма может вообще не указываться, но по типовой документации все же заказчики перечисляют эти сведения в составе своей документации о закупке. В договоре место обеспечения что должен прописать заказчик? Обеспечение исполнения контракта не устанавливается, согласно части 8.1. статьи 96. Но здесь в данном случае заказчик же не может заранее знать, есть ли соответствующий опыт у участника закупок. Возможность предоставить обеспечение в виде денежных средств, в виде банковской гарантии по-прежнему сохраняется. А у кого есть опыт, участник СМП может предоставить опыт вместо обеспечения исполнения контракта. То есть, по сути, перечисляются все возможные виды обеспечений, либо вместо обеспечения предоставления сведений по опыту. Итак, мы с вами идем дальше. Тема очень интересная, я с вами согласна, но есть у нас еще вопросы, которые нужно обязательно рассмотреть. Вот здесь будьте внимательны в части также обеспечения исполнения, обеспечения исполнения контракта, если вы предоставляете в виде банковской гарантии такое обеспечение. На сегодняшний день, к сожалению, ввиду того, что мы с вами живем в период в эпоху определенного кризиса, определенных новых условий, нередки случаи, когда у банка-гаранта, где мы брали банковскую гарантию, отзывают лицензию. И на этот счет в законодательстве о закупках предусмотрена следующая необходимость. Заказчик, которому вы предоставили банковскую гарантию по Контракту обязан со своей стороны отслеживать актуальность данной банковской гарантии. Если банковская гарантия утрачивает свою актуальность ввиду того, что у банка гаранта отозвали лицензию, необходимо заказчику здесь вот внимательно заказчику необходимо уведомить участника закупки о том, что соответствующие обстоятельства наступили. А обязанность уже участника в течение одного месяца с момента получения соответствующего уведомления снова обеспечить те условия по контракту, которые у него, соответственно, остались на момент наступления соответствующих обязательств, обстоятельств. И вот здесь вы со своей стороны предоставляете новое обеспечение исполнения контракта либо в виде новой банковской гарантии уже с учетом тех условий, которые были исполнены по контракту, либо предоставляете обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств. Если в течение одного месяца с момента получения соответствующего уведомления участник закупки не предоставляет обеспечение исполнения контракта, то э, начисляется пеня. Правила начисления пени точно такие же, как и в общем случае, когда участник закупки не исполняет условия контракта, э, ненадлежащий исполняет условия контракта. Соответственно, здесь даже если вы знаете, что э, обстоятельства наступили, э, но э, заказчик никак не среагировал, на соответствующие изменения, вы, со своей стороны, ждете соответствующего уведомления. Но в законе говорится о том, что это должно быть надлежащее уведомление, но в какой именно форме не указано. Соответственно, в расчет мы берем и уведомления обычной почтой России, и уведомления по электронной почте. Вот такие, соответственно, письма тоже нужно учитывать. Далее. В ходе исполнения контракта размер обеспечения исполнения контракта может быть уменьшен. Может быть он уменьшен, он в следующих случаях. Если э, мы предоставляем новое обеспечение исполнения контракта взамен банковской гарантии, которая утратила свою актуальность, когда у банка гарант отзывает лицензию, получаем, например, новую банковскую гарантию, она уже будет на меньшую сумму, если у нас исполнено э, частично обязательство по контракту. При изменении поставщиком способа обеспечения исполнения контракта, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения. Здесь самый актуальный случай, когда участник закупки вначале обеспечивает контракт денежными средствами, перечисляет на счет заказчика, впоследствии меняет обеспечение на банковскую гарантию. И, соответственно, вот эти вот нормы, они на сегодняшний день являются актуальными, и я рекомендую их активно в своей работе тоже использовать. Но есть определенные ограничения на уменьшение размера обеспечения исполнения контракта. У поставщика не должно быть неоплаченных штрафов, пеней, то есть не должно быть неустойок. Если был предусмотрен аванс по контракту, аванс должен быть полностью отработан. И... Уменьшение невозможно также в тех случаях, которые установлены правительством Российской Федерации. То есть здесь для себя правительство составляет такую возможность установить в отдельных ситуациях невозможность уменьшения обеспечения исполнения контракта. Ну и под это, конечно же, выпускается отдельно нормативно-правой акт. Про обеспечение гарантийных обязательств. Частично мы с вами уже сказали об обеспечении гарантийных обязательств. По сути, это третий вид обеспечения которое может быть также включено в описание объекта закупки. И здесь со своей стороны участнику закупок, представителю субъекта малого предпринимательства, рекомендуется также обязательно учитывать это в своей работе, закладывать обязательно свою себестоимость. Если вы изначально, изучая документацию, увидели требования об обеспечения гарантийных обязательств, заранее для себя уточняйте, в каком вы виде будете предоставлять обеспечение гарантийных обязательств. Возможно, это будет опыт. Либо для вас актуальна банковская гарантия, либо обеспечение гарантийных обязательств в виде денежных средств. Но денежные средства я рекомендую использовать в крайнем случае, когда совсем нет других вариантов. И э, здесь будьте готовы к тому, что срок весьма может быть длительный установлен. И вот э, видела я вопрос по поводу 37 месяцев. Да, все верно, э, гарантийный срок не менее, э, плюс не менее одного месяца. Здесь минимум 37 месяцев устанавливается гарантийное обязательства. Зачастую, если нет опыта, либо если условия закупки не позволяют предоставить опыт место обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств для поставщика, конечно же, актуальней банковская гарантия. Один важный нюанс учитывайте в своей работе. Есть возможность, некоторые банки это разрешают, получить единую банковскую гарантию на обеспечение исполнения контракта, на обеспечение гарантийных обязательств. Но здесь нужно э, в частном порядке этот вопрос решать с банком. Ввиду того, что некоторые банки на это не идут, некоторые напротив соглашаются, но соглашаются чаще всего, если срок действия банковской гарантии, э, которая предоставляется в качестве гарантийных обязательств, является весьма небольшим. Поэтому здесь заранее я рекомендую этот момент уточнять в банке, но на практике есть случаи, они не являются редкими, когда поставщик получает единую банковскую гарантию под обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств. Так. Так, вопросы я вижу. Сейчас на них с вами частично ответим. Так, ну вот у нас далее уже следующая под тема, поэтому сейчас отвечу на вопрос. По результату аукциона оформили банковскую гарантию на исполнение на исполнение контракта, на срок исполнения обязательств поставщика плюс месяц сверху. Однако заказчиком стоял на оформлении банковской гарантии почти на три месяца. В расчетный период они включили срок на приемку выполненных работ и на оплату плюс месяц сверху. Здесь в данной ситуации требование не является правомерным. Учитывается только срок... Срок исполнения контракта, который был отражен изначально, был отражен и в документации закупки, и, соответственно, ну, я так понимаю, что это, скорее всего, 44-й федеральный закон. То есть здесь мы совершенно точно руководствуемся требованиями, которые были сложены в документации закупки, а документация, она, естественно, базируется на положениях 44-го федерального закона. Произвольный срок устанавливаться, обеспечения исполнения контракта «Быть» произвольный срок не может устанавливаться. Если речь идет про 223 федеральный закон, то здесь уже некая иная ситуация. Соответственно, мы ориентируемся на положение о закупках заказчика и на документацию. Если противоречие на этапе исполнения контракта, на этапе заключения контракта, противоречия действующей документации закупки, то, естественно, нужно руководствоваться исключительно документацией положениями непосредственно нормативного документа заказчика, то есть положения о закупках. Так, срок по гарантийным обязательствам. Здесь, к сожалению... Когда ввели норму по сроку гарантийных обязательств, по требованиям иным гарантийных обязательств, не дали весьма точное определение по порядку применения гарантийных обязательств. Поэтому указано в законе, что при наличии в описании объекта закупки требований гарантийным обязательствам проект контракта включаются обязательные условия о порядке сроки предоставления поставщикам обеспечения гарантийных обязательств. Указано, что размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10%. То есть вот здесь вот в этой части достаточно такое расплывчатое определение дано. Но, по сути, гарантийные обязательства, они были и ранее, но они не были в таком виде закреплены в законодательстве. И, соответственно, здесь уже заказчик как правило, исходит из общих требований по тем или иным видам товаров, работ и услуг, которые он закупает, общие требования по гарантийным обязательствам. Если на этапе подачи заявки вы изучаете документацию и видите, что установлен необоснованный, длительный очень срок гарантийных обязательств, то, конечно же, здесь это будет являться причиной для направления запроса разъяснения положения документации, для того, чтобы заказчик аргументировал свою позицию Почему установлены такие длительные гарантийные обязательства? Так, по поводу порядка предоставления гарантийного обеспечения опыта – Попросили подробнее раскрыть эту тему. Здесь, как правило, ну вот вижу уже ответ по поводу обычного письма с указанием номеров исполненных контрактов. Если требование установлено, вы предоставляете на этапе заключения контракта под обеспечение исполнения контракта сведения о ваших исполненных контрактах из реестра контрактов. И эти же контракты, они являются подтверждением предоставления гарантийных обязательств на этапе заключения, но иногда, на этапе уже исполнения контракта. Но иногда заказчики дополнительно просят продублировать эту информацию, потому что сведения у них дополнительно могут храниться в архиве либо в новом электронном виде по, по документообороту компании. Да, можно обычным письмом, но, как правило, все-таки учитываются те сведения, которые размещены в единой информационной системе. Заказчик впоследствии контракта регистрирует на сайте единой информационной системы. Так, смотрю, какие у нас вопросы. Мы с вами идем дальше. У нас еще есть отдельные запланированные темы. Ну вот как раз мы с вами плавно уже... Подошли к нововведениям. Кто интересовался нововведениями законодательства в сфере закупок нововведения 2021 года и дальнейшие нововведения, сейчас мы с вами будем о них говорить. Для участника закупок самым, пожалуй, ключевым нововведением будет это внедрение нового порядка проведения запроса котировок и закупки у единственного поставщика, закупки малого объема. На сегодняшний день, напомню, сведения публикуются в единой информационной системе в виде извещения о проведении запроса котировок. Речь идет про 44-й федеральный закон в данном случае. До полумиллиона рублей заказчики вправе проводить запросы котировок. То есть максимальная, начальная максимальная цена может быть до полумиллиона рублей по одной конкретной закупке. Пять рабочих дней для заявок. То есть минимум отводится 5 рабочих дней для подачи заявок. Заключение контракта, общее заключение, то есть подписание со стороны заказчика, подписание со стороны участника закупок, на это отводится 7 рабочих дней. И общий э, срок 13 дней плюс 5-10 дней при обжаловании, при наличии, соответственно, э, жалобы на проведение запроса котировок. Пока планируется, что нововведение вступит в силу 1 апреля 2021 года, почему так с опаской говорю, потому что это нововведение планировалось к внедрению уже в текущем году, но ввиду всем известных обстоятельств нововведение было перенесено. Вначале оно было перенесено на октябрь, сейчас мы уже говорим о том, что нововведение будет, будет предоставляться, начиная... Точнее, будет применяться, начиная с 1 апреля 2021 года. До 3 миллионов рублей, не более 10% от совокупного годового объема закупок. Это означает, что по начальной максимальной цене запрос котировок будет увеличен. И весьма интересные процедуры могут проводиться тоже в виде запроса котировок. Да, запись вебинара будет. Можете просмотреть все сведения после завершения нашего мероприятия. Четыре рабочих дня будет отводиться для подачи заявок. То есть, смотрите, здесь мы уже видим сокращение сроков при проведении закупки. При наличии одной заявки заключения контракта при отсутствии новая процедура. Рассмотрение заявок на это будет отводиться один рабочий день. Заключение контракта в течение двух рабочих дней предусмотрено. Общий срок для заключения контракта 7 дней. Если сейчас это 13 дней по максимуму, то начиная с 1 апреля 2021 года будет... Будет всего лишь 7 дней. Вообще в сфере закупок тенденции наблюдается по сокращению сроков. Мы с вами знаем, что, например, электронный аукцион был сокращен по срокам. То же самое ждет и остальные процедуры. В частности, сейчас я говорю про запрос котировок. Соответственно, с 1 апреля следующего года мы с вами будем участвовать уже по этим новым правилам. Здесь особое внимание обратите на данную процедуру ввиду того, что помимо новых правил проведения будет большее количество самих закупочных процедур проводиться именно в форме запроса котировок. И если, например, раньше ввиду того, что это закупки, возможно, для вашей организации небольшие, вы не принимали в них участие, то с 1 апреля это могут быть весьма интересные процедуры для вашей организации. Так. Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не допускается. Заказчик вправе отменить определение поставщика, подрядчика-исполнителя не позднее, чем за один час до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Это уже с 1 апреля 2021 года. Не позднее одного рабочего дня со дня следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Члены комиссии рассматривают заявки, принимают решение в отношении каждой поданной заявки. И, соответственно, определяют победителя и подписывают усиленными электронными подписями протокол о проведении запроса котировок. И эти сведения мы с вами стандартно будем видеть в единой информационной системе, и нам будет приходить уведомление. Так, далее. Следующее нововведение касается закупок палового объема. Так называемые закупки малого объема – это закупки по 93 статье 44 федерального закона. На сегодняшний день реализовано право проведения таких закупок, используя электронные магазины. И несмотря на то, что мы с вами уже достаточно давно имеем дело с электронными магазинами, Говорится пока о том, что в пилотном режиме мы отрабатываем порядок работы, порядок участия в таких закупках, а вот начиная с 1 апреля 2021 года, мы уже будем с вами работать с учетом и новых требований, с учетом новых правил, совершенно по-новому будем размещать свои предложения по именно участию в закупках малого объема, в чем будет заключаться нововведение. Право на осуществление закупок реализовано на федеральных электронных площадках. На сегодняшний день при сохранении ограничений закупок малого объема до 600 тысяч рублей проводится закупка, начиная с 1 апреля 2021 года до 3 миллионов рублей при сохранении иных ограничений закупок малого объема и, соответственно, с использованием каталога товаров, работы и услуг. Число предложений пока на сегодняшний день никак не регулируется, ничем не ограничено. То есть, иными словами, в электронном магазине по соответствующей теме, по товарам, работам, услугам может быть размещено неограниченное количество предложений, то есть заявок участников. А вот начиная с 1 апреля 2021 года будет в расчет приниматься не менее двух заявок и не более пяти предложений, которые будут отбираться электронными площадками в автоматическом режиме. И задача участника, в случае, если вам интересно закупки малого объема, заранее позаботиться о том, чтобы информация о ваших предложениях была размещена, соответственно, на электронных площадках. И вы со своей стороны размещаете сведения на электронной площадке о вашем предложении, и уже в зависимости от соответствия, то есть первый барьер, по которому будет отбираться предложение участников, это соответствие требованиям, а далее уже барьер цены. Поэтому по этим барьерам, точнее по этим ограничениям, будут отбираться заявки участников. Не менее двух и не более пяти отобранных предложений по цене, заранее, соответственно, размещенных. На сегодняшний день сроки... Сроки не регулируются с 1 апреля в течение одного часа в автоматическом режиме предложения будут отбираться. Срок заключения контракта обжалования на сегодняшний день по таким закупкам не регулируется, а вот начиная с 1 апреля, два рабочих дня на, соответственно, заключение контракта. Далее, предварительное предложение должно содержать с 1 апреля, то есть это те сведения, которые включаются в наше предложение. Наименование товара и его характеристики с использованием каталога товаров, работы и услуг. То есть свое предложение мы привязываем к каталогу товаров, работы и услуг. Указываем характеристики в соответствии с теми, которые указаны в КТРУ. Товарный знак по-прежнему, как и по любым другим закупкам, по закупкам конкурентного типа, мы указываем при наличии. Наименование страны, происхождения товара. Это тоже Обязательные условия. Единица измерения товара по общероссийскому классификатору, который используется для количественной оценки техник экономических и социальных показателей. Указываем обязательно цену единицы товара и учитываем то, что наша цена будет конкурировать с ценой других поставщиков, поэтому если есть возможность предложить чуть подешевле, нужно это сделать для того, чтобы увеличить свои шансы на победу. Максимальное количество товара указываем, которые мы предлагаем предлагаем к поставке. С иными словами, если, например, условно возьму, ну, например, набор канцелярии, у вас есть в наличии 100 наборов канцелярии, а заказчику требуется 150 наборов канцелярии, то в этом случае ваше предложение учтено не будет, ввиду того, что заказчику требуется больший объем. Частичная поставка по новым требованиям не предусмотрена. Если э, у вас ваше предложение, например, напротив содержит 150 э, наборов канцелярия, заказчику всего лишь требуется 100, то э, ваше предложение будет принято к рассмотрению. И, соответственно, по цене уже сама электронная площадка в автоматическом режиме отберет э, релевантные предложения. Предварительное предложение участника должно содержать наименование субъекта, субъектов Российской Федерации э, – на которые распространяется соответствующее предложение. Вы можете э, ограничиться, например, своим регионом, э, ограничить поставку близлежащими регионами или работать, например, по всей России. В любом случае, те регионы, для которых ваше предложение актуально, вы выбираете самостоятельно. И нужно выбрать будет обязательно, начиная с 1 апреля, при заполнении сведений о ваших товарах, работах, услугах. Срок действия предварительного предложения, который не может составлять более одного месяца. Вот здесь, конечно, существенный минус для участников, ввиду того, что, к сожалению, каждый месяц придется предложение обновлять. И для представителей участников закупок, ну, как я обычно говорю, и так в кавычках мало работы, а здесь еще будет добавлена работа, к сожалению, потому что нужно будет предложение обновлять. И не забудьте приложить к вашему предложению обычные документы участника закупки. Входит сюда анкета вашей организации. Анкету обязательно прикладываем с вашими банковскими реквизитами, которые нужны для заключения контракта. Декларация соответствия единым требованиям. Соответственно, вот эти сведения, они будут размещены на площадке в составе вашего предварительного предложения. Переточка при закупках малого объема на сегодняшний день Пока не предусмотрено. Что касается электронных магазинов, не забывайте, что у нас есть еще 223-й федеральный закон, по которому заказчики тоже активно используют электронные магазины. И здесь, соответственно, если речь идет про закупки малого объема по 44-му закону, то они будут размещаться по новым правилам, которые я перечислила, а по 223-му федеральному закону будут функционировать в том числе и электронные магазины, которые есть на сегодняшний день. На «Березке» тоже заказчики, которые работают в соответствии с 223-м федеральным законом, они вправе размещать там закон. Если за участник ВРНП, может ли он принять участие в закупке малого объема? Здесь таких ограничений не установлено, соответственно, то, что не запрещено, то разрешено. Так, вот по поводу э, товаров, работы, услуг. По 44-му федеральному закону пока э, речь идет про то, что в таком режиме будут закупаться товары. Но э, это уже совершенно точно, но в части... Работу услуг, впоследствии будут, как говорится, тоже такие правила применяться. Пока услуги. По, прошу прощения, пока товары. Так, идем дальше. Как будет проходить закупка малого объема? Заказчик формирует при помощи единой информационной системы извещение об осуществлении закупки, которое должно содержать проект контракта и обоснование начальной максимальной цены контракта. В течение одного часа, с момента размещения в ЕИС соответствующих сведений, оператор лекционной площадки определяет из числа всех размещенных предварительных предложений, которые требованиям отвечают, не более пяти заявок на участие в закупке, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении, и с не менее двух, и не более пяти. И здесь расчет берется цена. Помимо соответствия требованиям, дальше второй отсев происходит по цене. Оператор электронной площадки присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке возрастания цены за единицу продукции. То есть объем может быть перечислен именно тот, который требуется заказчику, либо больший объем, но в расчет берется цена не за общий объем, а цена за одну единицу. Оператор электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в закупке. Не позднее одного рабочего дня, после получения соответствующей информации, заказчик принимает решение в отношении каждой заявки. То есть здесь рассмотрение заявок все равно никто не отменял. Присваивается каждой заявке на участие в закупке, которая не отклонена, порядковый номер в порядке возрастания цены за единицу продукции. И формируется с использованием электронной площадки протокол подведения итогов по определению поставщика. В случае наличия менее двух заявок, такая закупка, такая процедура считается несостоявшейся, об этом уведомляет оператор электронной площадки. Контракт заключается с победителем по тем же правилам, по которым предусмотрено заключение контракта по процедуре нового запроса котировок. Так, если одна заявка, закупка не состоялась, то есть минимум две заявки, максимум пять заявок. Процедура не проводится в этом случае, то есть контракт не заключается с этим участником. Далее, мы с вами сейчас поговорим о том вообще, какие планы на 2021 год. Электронное обжалование в единой информационной системе. Но на сегодняшний день, кстати, вот эту норму, ее реализовали несколько раньше ввиду коронавируса, из-за того, что новые обстоятельства наступили, хотя планировали изначально в 2021 году внедрить... Полное электронное обжалование есть. На сегодняшний день мы с вами уже практически имеем электронное обжалование в том виде, но ну, без использования единой информационной системы, которая позволяет нам участвовать в заседании комиссии в дистанционном формате, комиссии соответствующего контролирующего органа. Будет предусмотрено также и обжалование в единой информационной системе. Структурированный электронный контракт будет предусмотрен. Сейчас как раз активно ведется доработка контракта в структурированном виде. По отдельным отраслям мы с вами знаем, что внедряются типовые контракты, они будут переведены на электронные. На электронные заключения в части именно формирования положений контракта. Ускорение упрощения направления уведомления о расторжении контракта через ЕИС с использованием единого реестра участников закупок. Одностороннее расторжение контрактов будет предусмотрено в единой информационной системе. Заключение контрактов возможно будет с любым участником единой информационной системы, с использованием, соответственно, ЕИС, с использованием электронной площадки. Автоматическое начисление пени. Закупки малого объема, да, это право заказчика. Так, вот интересный вопрос у нас. Кто-то торговался до нуля, потом игрался на повышение. Как происходит эта процедура? Законно ли это для всех отраслей? Да, 44-й федеральный закон. В нем закреплена, закреплена точнее, возможность проведения закупки. На повышение. В этом случае, когда цена контракта достигает до 0,5% и ниже от начальной максимальной цены контракта, начинаются торги на повышение. Участвовать можно в такой закупке до достижения цены. В законе это закуплено до 100 миллионов рублей, но каждый участник принимает участие ровно до той цены, которая у него в решении о подобрении его сделки, которое размещено в единой информационной системе. И такие торги называются закупкой на право заключения контракта. В этом случае участник самостоятельно решает, для чего ему такая закупка. Некоторые, как я уже говорила, таким образом нарабатывают для себя опыт уходят в минус, но впоследствии у них есть исполненные контракты. Другой вариант, когда, например, участник закупки знает, что впоследствии при исполнении контракта по такой процедуре он заработает на исполнении контракта. Поэтому он может позволить себе уйти в минус по такой закупке. Пример таких процедур – это перевозки перевозки пассажиров. Соответственно, при исполнении контракта можно потом заработать. Так. Закупка малого объема размещена в электронном магазине. Закупка является неконкурентной. Заказчик вправе выбрать любое предложение, в том числе большее по цене, не аргументируя свой выбор. Каким образом, возможно, воздействовать на выбор заказчика, куда жаловаться. Но здесь, вот в первую очередь, я бы рекомендовала все-таки изучить, во-первых, помимо основного закона, закона о контрактной системе 223 федерального закона. Законодательство региона, то есть если это непосредственно закреплено законодательством региона, порядок проведения таких закупок и возможно в данном случае заключение контракта и не по минимальной цене, то соответственно здесь жаловаться будет бессмысленно. По поводу закупок малого объема. В данном случае она называется закупкой малого объема ввиду того, что, по сути, это не конкурентная процедура, но как бы законодательство идет навстречу и разрешает использовать электронные магазины для того, чтобы и по таким закупкам создать конкуренцию. Но конкуренция по таким процедурам – это не основное требование. Основное требование – это выбрать именно того поставщика, который который, соответственно, отвечает потребности заказчика и может поставить те или иные товары, работы, услуги. В частности, помимо основного законодательства, я рекомендую все-таки изучить законодательство региона. Возможно, и нет никаких противоречий со стороны заказчика. По поводу фаз здесь вот я бы с вами поспорила, есть случаи, когда отдельные закупки, несоблюдение требований правил можно обжаловать в контролирующем органе. Здесь же речь может идти не только про нарушение норм законодательства непосредственно о закупках, может быть и нарушение в том числе иных смежных нормативно-правых актов законодательства региона, Закон о конкуренции, 135-й федеральный закон. Но здесь, опять же, нужно смотреть конкретный случай, ввиду того, что суть этой закупки сводится к тому, что эта закупка по своему определению не конкурентная процедура. Так, мы с вами идем дальше. Заключение контракта будет предусмотрено с любым участником единой информационной системе. Автоматическое начисление ПИНИ. Далее, что еще нас ждет? Универсальная предквалификация, но здесь уже, скорее всего, это будет не 2021 год, а, скорее всего, это отодвинут на более поздний период. Для подачи жалоб, в том числе, она будет предусмотрена для контрактов более 20 миллионов рублей, наличие опыта не менее 20%. Сокращение способов закупок с 11 до 3, о чем я говорила в начале, аукцион, конкурс, запрос котировок останется. Упрощение, описание процедур. Однократность жалоб на документацию, обоснование начальной максимальной цены контракта путем запросов ценовых предложений из ЕРУС. И напоминаю, что на сегодняшний день вы тоже можете активно участвовать в обосновании цены по той закупке, в том числе, которая планируется. Например, в течение следующего года можно будет просмотреть уже в конце текущего года соответствующие сведения по планируемым закупкам и уже установить дополнительный, предварительный, точнее, контакт с заказчиком. В том числе можно выйти на заказчика путем направления своего коммерческого предложения. И рекомендую активно участвовать. В запросе цен товаров, работы, услуг этот раздел, эти сведения по всем запросам цен товаров, работы, услуг мы можем тоже найти в единой информационной системе. В разделе «Планирование» и здесь подраздел запроса цен товаров, работы, услуг по 44-му федеральному закону». Так, далее «Единые требования к составу заявок при всех процедурах». Формирование всей информации о закупке в извещении, исключение документации о закупке. Фактически предполагается то, что по примеру запроса котировок, где есть только извещение и отсутствует документация о закупке, будет, соответственно, предоставлено сведение участникам закупки, будет Формирование документации в виде извещения. Но извещение будет содержать в себе всю информацию, которая необходима участнику для формирования, подачи заявки на участие. Поэтапное введение запрета на использование дополнительных характеристик в каталоге товаров, работы, услуг предусмотрено. Упрощение системы нормирования определения э, требований к закупаемым товарам, работам, услугам. Введение банков в субъекты контроля – введение иммунитета счета для специального счета, утверждение единой формы банковской гарантии, единая типовая форма контракта Минфин России с типовыми условиями отраслевых федеральных органов исполнительной власти и, соответственно, на уровне региона. Такая же процедура предусмотрена. И таким образом, мы с вами имеем дело с тем, что, во-первых, какие тенденции в сфере закупок наблюдаются? Это сокращение срока проведения процедур, во-вторых, это сокращение самого количества, но ну, пока еще это в планах, но тем не менее. Сокращение количества э, проводимых процедур – это видоизменение самой формы проведения закупки. То есть к этому нам нужно с вами быть готовыми, быть во всеоружии и э, как только изменения вступят в силу, принимать активное участие в закупках уже по новым правилам. Так. сейчас посмотрю, какие у нас вопросы поступили. Я допускаю, что не на все вопросы я сегодня ответила, потому что вы были очень активны на вебинаре. Большое вам спасибо за активность. Так, нормативно-правые акты все будут указаны в нашей презентации, все те положения, которые были сегодня освещены, все вы найдете по ссылкам, которые я дам. Так, по поводу вопросов, те вопросы, которые я сегодня не раскрыла, которые не рассмотрела на них, я дам ответы письменно, и рассылка будет содержать себе презентацию, ссылку на видеозапись и ответы на поступившие вопросы, которые не были разъяснены в рамках нашего мероприятия. Так, сейчас смотрю, еще у нас несколько минут вопросов. Я очень рада, что вебинар был для вас полезен, интересен. Так, вот по поводу РНП у нас самый последний вопрос был, хочу еще его рассмотреть. Когда, когда нет возможности поставить товар, поставить товар частично. Конечно, самый оптимальный вариант будет для участника закупок – это расторжение контракта по соглашению сторон. И в случае, если заказчик со своей стороны не идет на контакт, вы со своей стороны также можете инициировать расторжение контракта, обратиться в соответствующую судебную станцию и расторгнуть контракт. Но в этом случае будьте готовы к тому, чтобы себя обезопасить, предоставить всю подтверждающую документацию о том, что вы не смогли поставить срок товара по каким то причинам. И в случае непоставки из-за коронавируса нужно непосредственно подтвердить, что нет возможности, например, привезти маски из соответствующих других государств по причине именно коронавируса. И вот в данной ситуации здесь у меня есть конкретный пример по решению контролирующего органа в пользу участника закупок. Я его тоже укажу в нашей Презентации вместе со ссылками на нормативно-правые акты. Вы сможете дать отсылку на данные, на данные решение ФАС. Спасибо большое вам за то, что вы сегодня были с нами. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.